Мак ну, а чего же ты не лезь ко мне. Пойдем, что спим, а? с тобой драться. В семь утра. Так пойдем. Мистер, Ну что, мистер? Надо пойти к моим любименьким. А может, мистер? А, -а, -а. а не мистер. Ладно. Доброе утро. Что чит? Сам ты чит. У меня нет читов. Так. так ну кто там стукчит? Что там стук-тук-тук? Ты думаешь, ты такой беспалевный? О боже. Ты кто? Такая... Это кто? Добрый день. Проходи. Те. Тук-тук. Вы кто? Виктор. Уж какой писк. Тук Тук-тук. Открывайте. Мои хорошие. Открыть? Ой. Сейчас те да, открою. Отойдите. Сопля. Уже я сейчас эту палочку засунути. Те... Всё, иди отсюда, уйди. Не ты надо. Ты думаешь, что, что я не знаю такого заклинания? Так ты кто? Я дрался со всеми вашими предками. Вы не представляете этого. Предками? Ты предок наш. Угу. Высший маг, да? да. мне. Что ты не, не видишь, Высший ты хочешь, маг, а? да? Я знаю это заклинание. И чё вы пришли? По-настоящему, выходи. Я... Ну, точно не он? Видишь на его лицо? Ну, Даже больный человек. Вы. Шизует. Маги. Мне скучно. Будете меня веселить. Я... Я. Дай, пошел ну, ты. Я. М -м -м, подарочки. Подарочки, да-да. Не врем. Дарочки ну от Верховного Мага. А. Типа нам пришли помочь. Кого-то сегодня палочку отберу? Потому а что у вас там в честь знакомство, может там какое-то заклинание там, подарить. Потому там. Там, что... Что там? Что там за заклинание? Ну, где вы я у вас уже позвал а можно... да. угу. вот. пойдемте при... боже а мой глупый ма не на этих ну это уже уберется. Если, да, запустил... ну а если ты запустил ну-ка отойди отойди как, мы тебя как он использует да. магию в нашем доме? Пипец. Моя мана на палочке заканчивается. Ну, плющик не помогает, я тебе левую и правую. Давайте выходим. Тупуя, я тебе сейчас нагрею. Давайте мы левую и правую. правую. Давайте по одному, по одному, по одному. Мы же балбес, правую. так, пойдемте. Нет, давайте сразу парами. Здесь, быть... Вот у нас зал. Там кухня, кухне, чтобы пообедать. Можете спать. Ну, тут диванчики. Либо там в комнатах. Там, может, с кем-то. Например, да. с магом огня. Это со мной. Опа. Вот, смотри. Вот, Вот, можете здесь. Такие тут как бы крутые. две кровати. Можете спать. Ну, Скушай мне с тобой. Так, Супим, а я пошу пока шум что кое-что делать. Ну, хотя бы давайте вдвоем. Шип. Купа. Купа. И... Ой. Ой. Ой. Я могу тебе одному использовать. Опа. Какая-то новая магия. Че ты? Что, две половины одного целого? Какой шип, ты офигел? Он шипит. Представьте. Любовь. Писать научиться. Да-да-да, агрейте его. Кто язык сломал? Сейчас вам... Ой-ой-ой. Я тут отойду в сторонку. Ой, не ну надо все. Меня Нечего было шип переть. Понял, да? Так, пойдемте ну, к давай. магу и там... Выходите в вы, маги. Мне слишком скучно уже. Разве не делите меня? И что, идем погулять? Ага, бомба. Теперь я могу по-настоящему раз разогреться. Кого? Ты разогреешься. Мы разогреемся. О, ну в буквальном смысле разогреемся. Ай, ай. А это маг Хорошо. Это Он охотится за нашими ноги. Аккуратно. Так, так, так, так, так. Огреваем, огреваем его. Нет магии, не так, Уходим, уходим. Не надо Ё, покушать. Чё, у меня бомж. А? Ах ты. Блин, ты это такое. Ну, так. Бей его, как-то кто то там по жизни. Тели... Бей его, магию используй на него. У меня-то магии нет я яд, но себя такой. Ну, а может, что не будешь, злой, а добрый? У вас новенький, да, я так понимаю? Стой! Не бейте его. Стой, сейчас я трогаю. Давай я это, 3, дружить. Dang. Дружить? Да. Но ну, если только вы мне отойдите с свои... Опа! <с000> Опа-на! Да. Но магию ты используешь э -э -э -э -э -э. всё равно. Ой, -да Она не предназначена для тебя. <с000> <races> это говно. Бесполезная магия, собирай свою. Ой, а. и mm -hmm. хотел договориться. Стой, ты мне вернул палочку. Я могу вам делать на это что-то взамен. Так уж и быть. Так уж и быть. Ты да. отдаешь свою. Молодец. Так. Идти. Идти, идти, идти. Ой, Идти, идти, идти. Мой топор. Держи топором тебе. Бабушки. Ах ты, козел Такой. Топор мое единственное оружие пропал. Понравится О, в заморозке. Боже, Понравится, да? О, вот лёд. Теперь тебе нравится, когда тебя замораживают, да? И вот и нам не нравится. Просто буду... Значит, ты что по мне-то? Да с... На той... твой топор. топор. Я теперь из-за этого балбеса будет. прыгать не могу. Ты балбес, мой, ну на лоб. Это стрель меня. Зачем? Надо. Вот Ой. спасибо. Теперь хотя бы двигаться могу. И прыгать. Батуп, это батук. Ну, вообще забрать у нее эту магию. Я Почему не использовать руку более... магию? Такие офигенные магии. Он. Да стой ты. Их не вести А вот теперь иди сюда, сейчас мы разберемся с тобой. Со мной? Вообще, Нет. я тебя одним топором Смешно, огрею. Рассмешил, рассмешил. На, твою а палку. Вообще, я тебя одним топором огрею. Мы его выиграли. Все, так Все ладно, пошлите. Мы его выиграли. Мы его огрели топором. Он неудачник. Былась так. Вообще. Отфигарим сейчас мага. Леда. Я мне палочку. Иоанна. Да. Только это любовь тебе по башке. Когда сейчас? Говно, такой иди сюда. Что ты Иди сюда. Сейчас. Лови ее. Да. его. Куда Прости, побежал? Куда как побежал? Там тебя, мужчина. Как такой а, ты. Ты не достойна эту картошку есть. Ох, моя картошка. Ой, какая-какая. Я спаси тебя. Ой, нет, не Нету, ну. Всё, ну, я потушу свою комнату. Он, он откис. От... Так, вы верховный маг. Ну откуда вы? Может, Мы не пора, это... Так. Жалко, магии нет. Я бы тебе в голову взял. Может, поправилась что-нибудь? И мы делаем новые заклинания. Продолжаем. Так, что за заклинание? заклинания? Всегда. Дуга. Когда? Молния. Ту молния, Мак? Ты? Я, наконец-то. Ну-ка, дай мне. Хотя бы одно заклинание. Хотя бы для Это... меня заклинание найдется. Кто такой? Вообще голос в голове. Ну-ка. Дуга. дуга. Что это Нет, такое? А дуга, Ой. Больно. Держи. Сейчас еще что-нибудь да. создам. Я какая... Олег, теперь я могу И... сюда, но... Олег Может И быть, еще. А сейчас мы объединим три штучки. А, Олег, что ты... Свет. Ты что, Олег? Свет какой-то. Маги. так, Сюда, Маги. сюда, сюда и вот сюда. Маги. И ты получается. получается? Да я, мне ты не И да? получается? что получается? Я везде запихнул, играть, вот Так еще раз убираем, ставим книгу. Раз. Два. И сюда, и вот сюда. А, ну раз ты защита. Mm -hmm. Выходи на честный поединок. Что ты там спрятался в своей камурке? Ч ⁇ понять не могу? А mm -hmm. если мы сделаем mm -hmm. вот mm -hmm. так и вот ну так. Что, вот. Давай, выходи. Оно не работает. Почему? Если мы сделаем вот так. Давай, выходи. Выходи. И... И, Куда ты и ничего. Куда ты пишешь? Слая книжка. Давай. На поединок. Ничего не получилось. Ага, Две да, вот этих. Знаю, одна вот одна опасная, эта. И одна хорошо. вот такая. О. Давай. Подходи. Я сел. Получилось? И... Ну это я еще не раскрыла. Весело. Получилось. И я не использовалась. А у меня есть такое заклинание. Да. Такое... Бесполезное заклинание. Давайте новое заклинание придумаем. И... Пам. Вау, какая Пузырь. Пузырь. Это вроде воды могли. Если мы сделаем вот так, вот так да, вот это, конечно, и вот так мазь. вот. Это новых не получается. Да, какие-то снова старые, старые, новых не получается. Мы да еще, я еще не здесь. одно новое заклинание. Дарму. Да это уже было. Было. Так. Давай что-нибудь новое. Два. Три. Мне четыре. Мака, пять. Мак, У меня Мака, осталось восемь книжечек. Мак, и ничего Мак, нового. И Хотя, твоя палочка, я думаю, пополнит мою коллекцию. Воспламенение. По-моему, ничего не получится. Стой, Пойду, делать, лишь... Пойду лишь mm. сразу. Я не хочу с тобой драться. А у тебя есть какие-нибудь прахи, которые ты переделывал? А, да, ты же мне давал кристаллы, я эти. Да. Решала. Да, у меня там накопилось. Чуть-чуть, там капелька. Вот, спасибо. Сейчас мы что-нибудь с варганем новое. Mm. Здесь из этих прахов может получиться магия для льда? Палочку, Надеюсь, пожалуйста. сейчас мы возьмем для льда и что-нибудь сваргаем. Призыв снеговика. Я могу дать... как Очень. Не, не я могу быть а я еще давай. Два ледяных. Свет и какая-то еще. Дали Нет. Ну, Молненный не сигнал. Бесполезность. Тебе нужен будет мой специальный прах. А если мы объединим только этим? И в тебе должно быть чистое зло. И Чь -чь, защита. Это который, мэр, который налоги? А если мы сделаем <-чь> вот так вот, почему? Равно, когда так звучит, вдруг да ничего не взорвется. В книге да, больше конечно. не на. Здесь вообще какое-то на арабское заклинание. О, давай. давай не будем. Ну-ка, дай, с... дай свою палочку. Я? Да, ты. Может, да. Мы сейчас активируем и уйдем с дома. Да, ты же понимаешь, да. что, что тебе опасность? Оно... Оно не используется на тебе. У тебя палочка недостаточно сильна. А если мы чьи сделаем чьи? вот так вот, ну, там заклинание я использую друзья. потом, вместо какого-нибудь бесполезного. Магов. Я хочу И снежок. Отпасно! Ну Дай. Возвучали вдруг. Но вдруг снежок. Вдруг это мега. Вдруг это супер заклинание. Эгэ, давай <свист> проверим. Снежок. О, боже, какой Как очень. <свист> <Боже, свист> <я убираю. свист> это сам. <свист> <свист> снежка. Да. Пойду на злодеи, пойду на <свист> да, а, я а, а, Ну-ка. Ой, кого А, его уже да, уничтожили. Вопрос, сюда Рас а это тупо... тупой маг. Маг мэр, мэр. волшебный снаряд у меня со две книги у меня еще ничего полезного мэр, не, не выпал смотри смотри какой Посмотри, какое у меня сильное заклинание у тебя есть такое силе заклинания? Может, ]ます. просто это? у тебя есть какой у тебя есть какой у тебя есть какой у тебя есть какой у тебя есть какой у вот так ты, ты, пот... ты, ты знаешь, что ты сделал? Ты убил бы сейчас. Ну бесполезность. Погоди, Ну как от... отдал ко -ка мне этот прах? Офигел, вор. Я, не... я случайно... Можно, пожалуйста, заклинание для льда, чтобы там, там не было. И Но... что тебе И... Но... Меня... Обман я разума. Это темное заклинание. Боже. О, темное заклинание? Можно мне... я попробую создать, а? Может, нет, у тебя нет. не получится создать. Понятно. Так По... еще последняя попытка берем ледяные, берем память, есть, допустим, вот и может, быть, так и вот так. Я добавил ледяную, ледяную свет там или что там, земля и темная магия и снова арабская какая-то. Так идем тестить на моей палочке, она более прокачана Заместо место огне... огнестойкости и Второе за место волшебного снаряда. Ну пошлите. Что ли, тестить? На самом деле, мне страшно. А мне нет. Мэра на кастрацию. Вот Мэр, убью, зарежу капитально. Итак, бежим, использовать. Стой! Нам некогда тебя. Мы открыли новые маги. Что произошло? Я ж не хочу, чтобы... Ай, я слеп. Насыщенность. Серьезно? Очень полезно. Хотя бы голодать не буду. Еда больше не Перенеси меня! Хорошо, часики, быстрее. И еще одно проверяем заклинание. Ну, часики, где они там? Ну, уже Где меня. часики? Мне нужны ваши палочки. Сражаться с, с у... просто... Ай! Итак, используем следующее заклинание. И ай, у нас ай! У меня Я не знаю, кто они. Очень... А! Это какое-то темное заклинание. Вряд Добрый заклинатель призвал бы каких-то рабов. Стоп. Подожди. Мне открыт какое-то заклинание. Стоп. Ай. Не меня часики. Ну-ка, сделать нам, Канада, зомби. Зомби. Метаморфоза. О боже. На ней закончилась, меня. Так, мне надо для теста зомби. Итак, я понял, заклинание ужасное. Так, пойдемте еще что-нибудь придумаем. Пойдем, скорее несите. Так, надо положить бесполезнейшие заклинания. Он разум. Так, только слушай, можешь, Что? Что? <саскиваю> Нет, такого не может быть. Так, давайте еще чуть-чуть попридумываем. Максим, как он нас может, Ай, он... Ой, извиня, извиня, может, как может какое-то заклинание. Может, У него там какие-то заклинания. Я тут, я тут, это, мимо -за... Итак, вот, да, тон... призыв зомби. Почему? Почему, когда мне нужны зомби, мне не выпадают зомби? Так, дальше. А если мы соединим вот так. Давайте его убьем. Хорошая идея. Давай И Шазам, откройся Магия, да защита очень да полезно. А можно мне эту магию? Щита? Нет, можно? Может, мне будет полезно. Защита тебе ну, просто дать это... защиту. Давай все не щит, было ничего бы, было бы полезно. Добывание. Что такое добывание? Ты быстрее ресурсы добывать? Без понятия. Если мы объединим лед, это, это, и а ты вот... Пробовал, а ты пробовал, а ты пробовал с, с именно конкретную магию? То есть только огонь, не только огонь, Да, пробовал. Это получается ужас. Полный ужас. Вот опять а ты, как тебе Лечение. Это на ой, Лечение. А, это маг природы. Он а, ой. Ну ладно. И парик немного наделал, а то я-то думаю. Я а я-то думаю реально. А я думаю, откуда он знает пароль. Я, я, я тоже думаю, откуда он -то... знает пароль. Я только... откуда Я ну, откуда у него Хочу еще раз его убить. И... И последний раз, если ужас, то придется нам, мне еще изучать там не парочку. Язык зомби. А если мы сделаем вот так, вот так, вот так. И вот так. Да ты заколебал! Ты как проходишь? Как ты ломаешь вообще у нас что-то? Да, вообще ты. бездарь. У природы сделаем татуировочку на лбу. Ледяной Но осколок. У, у тебя у же есть это заклинание. Тобой... Да, мое любимое заклинание самое полезное из всех. Я вот так раз-раз-раз-раз. А для меня найдется заклинание. Для тебя найдется Килдаус, Банус, Полутаус. Отличное заклинание. Очень, мощный, очень Отлично. мощное заклинание. Вот Слушай, только сильный был. Вообще, не каждый может быть. Это мотив, чтобы, чтобы не заходить на нашу базу. Снежок. Если опять же, к нам боржи всякие зайдут. Серьезно, Если... снежок? У меня маг, да, я не могу Важно, кто ну, ладно, все, голос. Может, ну, ладно, У меня просто. Заморозка, на... серьезно. Вы издеваетесь? Вот это самое бесполезное заклинание. О, волк, тебя... самое тебя... самое меня, заклинание мира. Отойдите. Не мешайте мне. Ну, достав уже. Нападай ты мне постоянно выглядел. со своим топором. Бесполезным. Я, я тебе что... сейчас помогу исправить всё это. Снежок? серьезно? Давайте же меня отравали. убивать. Магия льда, но она такая бесполезная. Ну ладно. Я Нет, не есть, которые б... не были. бесполезные. Я сейчас умру. Я не Без знаю, но снежок, я лично, по-моему, у меня Самая сильная. я сейчас умру. Я всегда буду выигрывать в игре «Снежка». Да. Роману. Так, какое-то приглушение. Да, Призыв зомби. <свят> Всем <свят> достаточно сегодня. Это так, макро... метаморфоз, бесполезность. Ну-ка, стой. Дай мне, что это такое? Отойди Боже. Ну-ка, ударь меня. Ай! это а, бесполезно так вот подожди что делать заклинание приглушение так так так сейчас мы пойдем в нашу книжную и найдем заклинание приглушение глушит любые звуки заклинания приглушает эмоции могут только когда смотрит на вас Бесполезность. Самое бесполезное заклинание в этой жизни, которое я только видел. Подойди, Давайте последнее используем... Так, Еще не было вот такой фургон. Же... Да хватит, хватит бить его. Мне нужны эти цветочки, а? чтобы Ребят, новое заклинание, которое... Закрыто. Избивай, ты... Надо снова идти на улицу открывать его. Давай я, тебя открою, чтобы... Нет. я уже вышел. Мне нужно цити. Цити. Я да, вижу тут я все могу. же дерутся. А, Кто, вот? Здесь верховный маг дерется. А -а -а! Что это? О, мне нужно это я не знаю, Перенеси а я меня! Не знаю. Вперёд, пока. Перенеси ой, меня. Я тебя. Да, перенеси меня. Приятно, когда тебя магию. тоже убивают, Это что такое? Это мое заклинание. Это мое заклинание. Будешь мне бить? Криточки. Я тебе не дам никакое Господь заклинание. Не что это? -палки, что за взрыв? Что за... Это потому что, вы... потому что вы не владеете магией моей. Да Знаешь, Ай, да, да хватит меня убивать. Бесполезнейшее заклинание. Посмотрите новое заклинание мое! Смотри, ты тупой маг. Надо, надо выбить моё заклинание. Ты его никак не выбьешь. Ой, а, хотя... Тебе из кармана надо Я не таскаю с собой заклинание. Да. Да. Все, давай, потихо и грусти. У... Вы нравится. заметили, кстати, у него какие-то новые заклинания появились? Это, ну, это высший мак. Ну, не выше меня. Выше, выше. Он главнее, и званию, и более Но я главней. она не просто так, высший если выше, это не значит, что у него просто такая должность, понимаешь? У тебя, тебя должность. У меня... У меня ты общ... ты я, я да, вообще... Я вообще-то магии. Если ты не будешь высирать, а? а? а? Молненный луч! Мак-молнии, да сюда! Мак-молнии! Вот Mm. Да и мне, потому что mm. у меня одно самое полезное заклинание это mm. волшебный снаряд. А ты Земля у нас? Да. Мак, дай мне свою палочку. Да, я сейчас ну, не иду Не ты, к штабу. ты. Я тут возле здания мэра. Да не ты. И проверяем. Oh. Держи. Так, сейчас мы сделаем, попытаемся. Все, я на сегодня устал, ты поэтому пойду отдохну. Все, нет. Достаточно на меня на мне. Все, я сплю. Стань.